13 сентября на выборах губернатора Ленобласти мы дадим бой главному единоросу региона Александру Дрозденко. Перед каждыми выборами Александр Юрьевич кормит нас обещаниями о счастливой жизни, однако этого не исполняет. Он пускает лишь пыль в глаза ради избрания, чего нам только не обещал Дрозденко перед избранием в 2015 году. Э -э стать лидером по воду эксплуатации жилья, избавиться от мусорных полигонов и свалок, решить вопрос с детскими садами, ну и конечно же решить вопрос с бедностью. Но Ничего из этого он, естественно, не сделал, а самое главное, для него куда важнее обустраивать свою жизнь и роскошную жизнь своей семье. О чем свидетельствует найденная нами в недавнем расследовании дача в Ницце за 100 миллионов рублей, оформленную на его дочь Юлию и ее мужа. Доступное комфортное жилье, дороги, детские сады, транспорт, школы, Список обещаний можно продолжать и продолжать. По сути, это необходимые вещи для каждого человека. Но Дрозденко не способен за 8 лет решить проблемы в совсем вышеперечисленным. Мало того, он делает из этого так называемые социальные гарантии. Ужасные условия жизни в Ленобласти не наша выдумка. Давайте спросим у самих жителей, что они думают о Дрозденко и как им живется при народном губернаторе. Вот скоро будут перевыборы губернатора uh -huh. Дрозденко. Да. Вы за него будете голосовать? Я его в глаза не видела ни разу. Uh -huh. А вообще-то, наверное, губернатор должен это, э -э посещать и такие же поселки, как наши. Почему у нас без конца поднимают каждый год плату за газ, там за вода отопление? Вода... У меня-то деревяшка. У нас... вот Под воду лучше не пить. Валит. там а воды у нас нету На Нет. В в кирхе. Почему? Конечно. А почему? А потому что колонка-то все сломалась, колонка сломалась. сломалась, Я хожу за водой вниз. У нас вода была чистейшая из финских колодцев. Вдруг ни с того ни с сего стали эти колодцы все закрывать. Воды горячей нету, давно нету, бани нету. Ну, все уже водогреи купили или ездят в Советск. Вон, траву не обкосить. Вот там тоже вообще нет. Тут чуть-чуть подергали кое-как. Сказали, денег в администрации нет. Я когда приехала, я своим звонила в Оркуту, говорю, я попала в райское место. В настоящий момент это промзона. А вы довольны вот действиями действующего губернатора Дрозденко? Я, я не могу сказать, что что-то вот мы прямо вот так здорово почувствовали, вот это все замечательное. Но, ну, нет. Вот нам в прошлом году на день поселка, администрации, подарила сертификат на установку тренажера. До сих пор тренажеров нет, хотя они в прошлом году еще обещали, до дня поселка, обещали поставить, ну просто поставить тренажеры и теннисный стол сюда. Я пришла, думала администрацию поймаю здесь, но Ух администрацию ты. я не поймала, она уехала быстренько. Ничего себе. Тренажеров до сих пор нет. Обещали сделать дорогу от 16 дома к 14, потому что она как-то считается как центральная. Мамочки с колясками гуляют, там уже не пройти. Это же одно из его обещаний да, сделать дороги да, еще в 2015 да. году. Потом, значит, дорогу у девятого дома должны, нам должны были в этом году сделать, ничего не сделали. За одиннадцатым 12 домом нам обещали поставить детскую площадку. Ну, спортивную площадку. Там как бы вот футбол, волейбол, баскетбол должны быть. Ничего Голосовать будете за него или нет? Да уже, знаете, уже сомнения какие-то просто закрались. Каждый раз перед выборами Дрозденко дает новые обещания, но за пять лет он забывает о них. При нем Ленинградскую область перемены к лучшему не ждут. Чтобы обещания выполнялись, чиновники должны чувствовать ответственность перед народом. Для этого должна быть сменяемость власти. Для победы над единой Россией не важно, как распределяться голоса. Победитель должен набрать более 50% голосов. Если будет второй тур выборов, мы вышвырнем Дрозденко из власти и сокрушим единороссов. Поэтому очень важно прийти 13 сентября на выборы и проголосовать за любого, кроме Дрозденко. Ну а если вы не из Ленобласти, делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. У каждого из нас десятки и сотни подписчиков. Если каждый узнает об умном голосовании, мы наберем тысячи сторонников и отвоюем Россию у партии жуликов и воров.